Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Трепьев. И сегодня я хочу показать вам еще одно интересное предложение, которое у нас не так давно появилось в микрорайоне Приморье и Благодать. И мы сейчас находимся с вами в жилом комплексе Благодатный, вот он за моей спиной. и Отсюда я вам расскажу, что это вообще такое и где мы это расположились, если вы ни разу не были в Сочи. Значит, возможно, вы уже знакомы с такими комплексами, как усадьба, золотой меридиан, таунхаус и Парк, И там за ними у нас расположилось море. А вообще сам по себе район Приморья и Благодать это действительно спальный и тихий район, который изначально застраивался элитными домами. Вот, в принципе, они находятся сзади. И там есть коттеджный поселок Лукоила. Огромное количество здесь действительно значимых людей в стране приобретали недвижимость, а даже есть дачи некоторых бывших государственных деятелей, не нашей страны, находятся их резиденции там. И, в общем, сам поселок скомпонован так, что очень много достаточно обеспеченных людей живет именно вот в этом месте. И здесь у нас есть вот квартира в жилом комплексе Благодатный, и выглядит он вот так. Я предлагаю вам обойти его э, снаружи, и потом уже зайти внутрь, покажу вам, что за предложение, посмотрим придомовую территорию и так далее. Нижняя часть дома – это подземная парковка. И мы, в принципе, с нее начали. Вот вы видели, отсюда выезжал Porsche. И вы, в принципе, можете также приобрести здесь парковочное место, либо снимать его в аренду, если вы будете использовать эту квартиру там, для отдыха, для ПМЖ или еще что-то. То есть она небольшая, но, тем не менее, как вы видите, машины выезжают и этим активно пользуются. Сама по себе территория закрытая и огороженная, то есть просто так сюда зайти невозможно. Но сама, конечно, территория, она небольшая, но, тем не менее, она есть. И здесь даже детская площадка, докуда мы сейчас с вами тоже сходим. Если вы не хотите пользоваться, например, подземной парковкой, то вы спокойно можете поставить автомобиль вот сюда и уже дойти куда-нибудь. Причем на него даже не будет здесь попадать влага, дождь или еще что-нибудь, потому что он находится под вот этими балконами квартир. Здесь у нас, значит, находится лесопарковая такая зона, и через нее, кстати, можно пройти в микрорайон Бытка. Там же находятся школы, садики, и пешком здесь очень недалеко идти. И на самом деле очень много людей пользуются этой тропой. Там буквально, ну, может быть, минут пять примерно идти, и вы оказываетесь во всей той инфраструктуре, но живете по соседству с лесом. Ну и сам дом, по сути, уже давно заселен, то есть он не только недавно сдался, и здесь уже вся обжитая инфраструктура есть. Детишки вот во дворе таком бегают на самокате, катаются. Есть лавочки, и вы обратили внимание, что это теневая зона. Но здесь спокойно можно посидеть, поболтать с соседями и еще что-нибудь. И здесь вот у нас с правой стороны есть детская вот такая площадка. Попробуем сейчас на нее выйти. Покажу вам, как она выглядит. Она, конечно, маленькая, но тем не менее она есть. Качель, небольшая горка. Есть вот такая лавочка и песочница закрытая. Плюс еще есть собственная импровизированная мангальная зона, в которой, я так понимаю, пользуются все жильцы. А еще, если у вас есть собака, то вы с огромным удовольствием можете выйти в лес и там с ней прогуляться. В общем, прямо если вот туда пройти, то там будет уже микрорайон бытка. Идти реально недалеко, и очень много людей этим пользуются. А теперь пойдем с вами внутрь самого комплекса, Посмотрим, как там все выглядит, и уже после этого посмотрим квартиру. Жилой комплекс благодатно выглядит так. Значит, с левой стороны у нас находится консьерж приветливый, а здесь у нас идет такое распутье на подъезды. С правой стороны и слева у нас тоже расположены лифты. Можно спуститься в подземную парковку без всяких проблем. Как это сделать отсюда, так и сделать с той стороны. Вот сама квартира, и в ней площадь 59 квадратных метров. Есть очень хороший балкон, мы туда с вами сходим. Здесь у нас кухня-гостиная, здесь у нас спальня, гардеробочка такая приходит и санузел. Но вот раз возле него стоим, давайте с него и начнем. Здесь у нас ванна, стиральная машина, все туалетные принадлежности. И как вы знаете, ванна круче, чем душевая кабина, потому что она более универсальная, в ней можно и ребенка покупать, и самому полежать, и душ принять. То есть, а в душе вы можете только принять душ, и все. То есть, за это огромный лайк, но в современных квартирах почему-то очень много людей, используют именно душевые кабины. Ванны, но они сильно универсальны. Здесь, значит, у нас основная часть кухни-гостиная. Как вы видите, мы заходим с вами в квартиру. У нас есть вот такая ниша, куда можно спрятать обувь. Далее у нас расположен гардеробный шкаф, куда можно повесить свои вещи. Зимние, летние шорты и плавательные круги. туда вот еще можно спокойно засунуть. А здесь у нас основная часть именно самой кухни-гостиной. Раскладной диван. Здесь стол, который также раскладывается. Телевизор и сама по себе зона кухни. Ее можно доукомплектовать. Какую-то духовку, если вдруг нужно сюда поставить, потому что ее здесь нет. Здесь есть только плита и микроволновка. Еще вот есть кофемашина. Ну и в принципе места под хранение. Все, все, все. включая вот холодильник. Также в самой квартире есть очень крутой балкон, про который я вам говорил. Мы с вами на него выйдем. Он у нас 9 квадратных метров площади. Сам балкон. И здесь можно и винишко попить. И на море посмотреть. Но оно сегодня сливается. То есть полоска здесь прям действительно большая. Вот такая. Но сейчас мы не увидим. Да, конечно, мы смотрим с вами немножко в прострел между домами. Видно здесь, видно здесь и видно там. По соседству, значит, у нас жилой комплекс Золотой Меридиан. Усадьба. Комплекс таунхаусов таунпарк. И парочка недешевых коттеджей, которые находятся здесь. Также по соседству с комплексом есть выход в лес. И там есть прямая такая дорожка через вот эту вот рощу на бытку микрорайон. По ней, кстати, очень много кто ходит. Но сам балкон действительно хорошего, такого большого размера. То есть здесь можно даже беговую дорожку поставить и бегать, ходить, смотреть. С видом на море вообще то, что погружает вокруг вас. С балконом закончили. Пойдемте посмотрим спальню. И спальня тоже очень хорошего размера. У нас, к сожалению, не получилось открыть вот ту штору, потому что она там зацепляется. И мы не смогли подняться. Но просто знаете, что это все может смотреться светлее, чем сейчас. Здесь у нас двуспальная кровать, и вот за этой ширмой можно расположить либо еще одну гардеробную зону, либо сделать там мини-кабинет. Либо поставить стол, например, вот туда, и у вас будет еще такая рабочая зона. Оттуда, кстати, вид на море открывает. Решение неплохое, можно создать здесь дополнительную гардеробную. Вы помните, да, что изначально у нас гардеробная еще располагается вот тут. Можно как-то продать ее здесь. Но как бы корпусную мебель на самом деле при любом ремонте можно собрать. Вот это место мне очень нравится, потому что оно прям очень светлое, раз, два, три окно, это смотрит на балкон, это смотрит на таунхаусы, а это смотрит вот так вот сбок на море между домами, но оно действительно прям очень широкое здесь. И сюда можно поставить рабочую зону. Вот так распланированы здесь 59 квадратных метров в большую однокомнатную квартиру. На самом деле это очень правильное решение. Ее, конечно, можно распланировать было в две спальни. Сделать одну спальню тут. Можно было застеклить балкон, сделать спальню там. сделать большую глухую кухню-гостиную. Но сделали здесь действительно хорошую планировку с человеческой большой спальней. С нормального размера кухни-гостиной, куда можно и гостей пригласить. И с балконом, который не застеклен. И там не хранится весь хлам. Давайте поговорим про исполнение. Эту квартиру можно купить для ПМЖ, можно купить ее для сдачи, как длительно, так и посуточно. И казалось бы, вроде, кто будет снимать квартиру посуточно в этом районе? Но на самом деле она сейчас находится в краткосрочной аренде, и стоит она по 3200 в сутки. Но ее сдают не менее, чем на определенный срок. То есть на сегодняшний день вот эта квартира приносит 96 тысяч в месяц. Но можно ее сдать на длительно и это реальная цена в районе... 50, 55, 60 тысяч без каких-либо заморочек. Вам, конечно, может показаться, что какие-то суммы неоправданные и высокие, но это сейчас дается, и с этим абсолютно бесполезно спорить, потому что за это платят деньги. Вот. А в Красноярске, в Екатеринбурге, в Челябинске, в Новосибирске могут совершенно быть другие цены. В Сочи это стоит так, и это пользуется спросом. Поэтому мы даже не будем поднимать эту тему в комментариях. И на сегодняшний день эта квартира стоит 19 миллионов 700 тысяч и вы получаете здесь действительно хорошее соседство, тихий район, хорошие виды, приятное расположение и всю инфраструктуру, которая здесь есть. Это действительно спальный район, который ценится во всем Сочи, потому что здесь у вас вот такие небольшие дома, а сверху у вас находятся виллы, которые стоят 100, 150, 200 миллионов рублей. И это изначально был элитный район Сочи с частными домами. В общем, если предложение интересно и оно действительно хорошее, человеческое по всей своей планировке, по расположению, по всему, то ссылка. Вы найдете внизу описание к этому ролику И можете обратиться нам Наши ребята вам покажут Вы на онлайн показ Либо вместе приедете сюда Это все и посмотрите 19 700 на сегодняшний день 59 квадратных метров Действительно хорошая планировка Которую вы можете рассмотреть Либо для себя, либо для сдачи Либо еще под какую-то цель Для отдыха вашей всей семьи Ссылки указаны внизу Вам, господа, всем хорошего настроения Удачи и пока